Роман с Женьки из оперы «Зори здесь тихие». Музыка Молчанова, слова Симона. И. Жди меня, и я вернусь, Только очень жди, Жди, когда на восемь